Что-то давно мы не уделяли внимания как SEO, так и Google. Пришло время это исправить. Мы решили посвятить неделю этим темам. Ну, может, не целиком всю неделю, но большую часть. Так точно. Сегодня поговорим о темной стороне Google и формах на поиске. В среду обсудим оптимизацию и продвижение изображений. Но в пятницу рассмотрим пассажиран Google, который наконец после стольких угроз он запустил. Так что подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые фишки. Привет! Это Мария и Новости Digital. Google продолжает тестировать и постепенно внедрять единое окно для пользователя. Свою цифровую экосистему, в которой пользователю не надо будет переходить на сайты, а свои проблемы он сможет решать прямо на странице выдачи. В этом Google не одинок. Достаточно вспомнить острова Яндекса 2013 года, которые первыми предложили пользователям формы на поиски. Тогда это не прижилось, но времена меняются. Вот и форма сбора заявок, запущенная Google, прекрасно вписывается в эту концепцию. Расширение с формой для сбора заявок в поисковых объявлениях Google Ads теперь открывается нажатием на рекламный заголовок. После того, как пользователь заполнит форму, он сможет зайти на сайт или вернуться на страницу поисковой выдачи. Чтобы подключить новую функцию, нужно добавить расширение с формой для сбора заявок в поисковую компанию. Выбрать настройку «Всегда показывать форму», когда кто-то взаимодействует с объявлением. Также Google развернул тестирование темной темы в поисковике. Больше пользователей получили возможность поменять цвет интерфейса. Однако в темной теме метка реклама на объявлениях стала менее заметной. Серый цвет плохо видно на черном фоне. Это может помешать пользователям отличать платные и бесплатные объявления в поисковой выдаче. В темной теме метка рекламного объявления отображается серым шрифтом, а в светлом режиме — более контрастным черным. Эти изменения еще больше стирают для пользователей границу между рекламным объявлением и результатом поисковой выдачи. Включить темную тему смогут не все. Пользователи, которые попали в группу бета-теста, смогут переключить оформление интерфейса в настройках поиска в разделе «Внешний вид». Когда появляется доступ к темной теме, Google присылает уведомление с предложением попробовать ее. Ставьте лайк, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить видео про продвижение изображений и текстовые пассажи. С вами была Академия Вебком. До встречи!